Здравствуйте, дорогие! Сегодня я хочу о себе рассказать, потому что это мой канал, чтобы вы знали, кого вы смотрите, ну или кто перейдет по ссылке, чтобы было понятно. Но прежде всего я женщина. Я женщина, которая прошла на своем пути очень-очень много сложностей. Ни с кем, конечно, не соревнуюсь, может быть у кого-то было еще сложнее, спорить не буду. Еще я психолог-консультант и автор медитации, о чем говорит мой канал. И тем и другим я начала заниматься приблизительно в 2012-2013 году. До этого я училась. До психологии у меня еще есть много образований. Два из них высшее экономическое, юридическое, еще среднее медицинское, много-много а курсов. То есть, есть тех людей, которые прям собирают. Много-много дипломов, и из них, ну, такая приличная горка у меня. Гору можно построить. Ну, это и есть я, рассказывая о себе. Что еще могу рассказать о, о своих, раз я уже затронула свой вот такой полный экзистенциальный опыт, почему это важно рассказать о себе? Потому что в консультировании важно, чтобы консультант понимал людей много, ну, это одно из направлений, да, гуманистических направлений, чтобы понимать, работать с собой и много-много самой пережить. Ну вот, я пережила много. Начиная, наверное, с самого момента рождения. Я абортированный ребенок, который, мама которого ушла на аборт, но ну, каким-то чудом его отменили. Думаю, что чудо сотворили я и мама, и тот доктор который даже нарушил медицинские какие-то законы и приписал больше недель, чтобы уже не разрешить моей маме сделать аборт. Я не знаю этого доктора, но пользуясь случаем, я ее благодарю. Благодаря ее решительности я есть здесь сейчас. Вот Родилась я в Москве, живу сейчас тоже в Москве. Вот Мне 48 в 2020 году исполнилось. Консультирую я в основном краткосрочное психологическое консультирование. Использую я также в работе арт-терапию на групповых и на индивидуальных занятиях. Очень люблю метод медитации. Я сама их сочиняю для каждого клиента. Это мой творческий, душевный, духовный поток. И очень это откликается многим. За эти годы, за эти восемь лет я получила много-много благодарности. Каждый день кто-то пишет «благодарю» и клиенты, и те, кто просто слушает мои медитации. Я тоже вас благодарю, что вы мне даете обратную связь. Это очень приятно. Еще использую я и в консультировании, и в групповой работе упражнения из разных методов практической психологии. Это из гештальтерапии упражнения – из парадоксального подхода, из эмоционально-образной терапии. Тоже очень люблю, мне откликается, хорошо работает у клиентов. Это одна из тех техник, которая быстро решить решать проблемы, так же, как и медитация. Резонанс, потому что мой первый профессор, который меня обучал, как раз изобрел этот метод. Ну, до него тоже тем или иным образом психологи его использовали. Вот. Что еще могу сказать? Какие темы я беру для консультирования? Читается, что темы нужно, должны быть как можно уже. Вот. Как их выбрать психологу? Иногда психологи тоже как-то начинают сомневаться. Но одно дело, когда вот выучился на фобии, например, на ОКР или на какие-то вот такие вот вещи, ну, нет сомнений. А когда можешь и с тем, и с другим помогать, как ты сомневаешься. Мне очень откликается помогать в теме отношений. Я в этих темах в качестве помощника, специалиста, можно сказать, что гуру – это мужско-женские отношения. У меня очень хорошие результаты и мужчин, у женщин, которые обращаются. Поэтому вот с мужско-женскими отношениями можно ко мне, если вам откликается мой образ помощника, помощника-психолога. А также тема страхов. Фобии, панических атак тоже с этой темой помогаю, понимаю, и что-то из этого много чего пережила сама. Так, и еще у меня важная, важная тема. Но я забыла, какая, если вспомню, скажу. Так, и как раз меня, может быть, отвлекла то, что я вспоминала, что я переживала. Вот после рождения переживала сложности в семье, был алкоголизм в семье, насилие домашнее, да, вот это вот в детстве пережила. Также перенесла это в браке, два брака тоже было с насилием, я смогла из них выйти. При помощи, кстати, той же психологической помощи, и благодаря этому я впоследствии стала сама психологом. Вот такая у меня история. Но история не закончилась. Я вырастила двух детей, которыми горжусь. сына сейчас 25, дочки 20. Они с образованием, они строят свои счастливые отношения, они хорошо ко мне относятся. Знаете, я создала такую семью. Я дети и те, кто их спутники, которые входят. Мы поддерживаем друг друга в горе и в радости. Еще самое главное, мы поддерживаем друг друга, когда совершаем какие-то ошибки, которые общество не принимает, промахи. Не знаю, лоханемся там. Вот мы друг друга всегда поддержим. И ну вот, это очень сильно. Я горжусь тем, чем, что я создала. И тема воспитания детей подросткового возраста, да, мне очень близка, очень не сильно разбираюсь. Помогать с удовольствием вам буду, если вам это важно. Да, если вы действительно хотите работать над собой как родитель то тоже ко мне можете обращаться. Также по поводу детей, если я затронула эту тему, и по поводу жизни могу сказать, что я была всегда в сознательном родительстве, ходила в клубы, на курсы, родила первого ребенка, моего сына, воду морскую и делала все, что... Все, что из этого вытекает, не делала долго прививок, два года. Мы проныривали, мы делали динамическую гимнастику. Ну, все, что вы знаете, что все, что входит в такие вот домашние, естественные роды. Знаете, у меня была мечта, что я думала, если мне удастся, ну, недавно я так думала, родить третьего ребенка, я обязательно его рожу, уже поеду в море, вот, но ну, на сегодняшний день я узнала, что точно детей у меня больше не будет, потому что вот что касается еще моих жизненных век, я пережила рак четвертой стадии, вылечилась. И после первой хими химиотерапии у меня прекратился цикл. Думали, что он еще восстановится по исследованиям. Но ну, сейчас подтвердилось, что уже все. Вот. Но ну, это вот обо мне. И как раз я затронула да, свою онкологию. Ну, так как есть, я вылечилась, я много всего сделала по этому поводу. Пока я не делилась какими-то такими моментами, я все еще их сама прорабатываю. Вот, это тема смерти, тема выживания, тема мужества. Много всего еще вскрывается и немножечко вскрывается сейчас в этот период, когда идет пандемия. Вот, но я с этим совсем справляюсь. Но я такой человек, который легко справляется с какими-то трудностями. Ну, вот это факт. Хотя не скажешь по мне внешне, вот, что я на это способна. А также в жизни я справилась с зависимостью алкогольной. Вот, справилась сама. 11 лет я живу в трезвости. Также готова поддержать. Но я не беру в работу созависимых. Поддержать... Именно как партнер, как бади, ну, то есть я открыто это говорю, готова поддерживать человека, который хочет справиться с зависимостью, да, с помощью своего свободного выбора. Если вы другой выбираете какие-то методы, то это не ко мне. Вот, в общем-то, все вам в основном рассказала. А по поводу отношений у меня есть VIP-программа индивидуальная. Это для тех, кто решил, что он достоин лучших отношений, кто уже в отношениях, кто еще нет. Вот для тех, кто много-много всего пробовал, ну как будто бы чего-то не хватает. Вот это серьезная программа с поддержкой и днем и ночью. Вот подробно можно мне в Инстаграме прочитать. И также хочу поделиться такой новостью. У кого сейчас будет в ближайшее время, и потом я группу это буду все время-все время продолжать. Она называется Мастерская счастливых медитаций. Вот как из названия вы видите, что это группа про творчество, но она самое главное не только про творчество то, что мы там будем сочинять в медитации, каждый из вас попробует самостоятельно тоже быть автором медитации. Она также, как и Групповая терапевтическая работа помогает вам справляться с любой вашей проблемой. То есть в эту группу можно с любой проблемой приходить, с любым желанием, с любым намерением. Если есть какое-то желание, хотите, чтобы оно исполнилось вам тоже в эту группу. И, конечно, здесь нужно, чтобы вам нравился этот метод медитации, либо вы им интересовались. Как бонус вы научитесь сами сочинять медитации, конструкции, твор... к творческому процессу присоединитесь. И можете оставить себе это как самопомощь при трудностях, при проблемах, при решении вопроса, для исполнения желаний. А кто-то, может быть, будет делиться с людьми и сочинять для других, делиться медитацией так же, как я. То есть это ваш выбор. Группа будет постоянно набираться и днем, и вечером, поэтому буду рада, ну, Тех, кому это откликается, кто хочет решать проблемы, и кто хочет еще получить бонус, научиться чему-то, это точно ко мне. И я еще хочу добавить, что я всем желаю счастья. Я верю, что любовь спасет мир. Это мое видение. И я для вас с любовью, Юлия Сагайтис, на своем канале. И для вас своих консультациях индивидуальных и групповых. Всем желаю счастья!